привет! В эфире Универньюз, а студия Адель Шамилова. Наша команда уже подготовила для тебя самые интересные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ рассказал о стратегии развития педагогического образования. Студенты и преподаватели станут донорами костного мозга. Казанские журналисты разыграли футбольный матч. Каковы итоги? КФУ прошло заседание, посвященное педагогическим наукам. На нем была представлена система педагогического образования Казанского университета и рассмотрены вопросы подготовки будущих педагогов в высших учебных заведениях. Подробности в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялось заседание Федерального учебно-методического объединения по укрепненной группе специальностей и направлений подготовки образования и педагогические науки. Участие в заседании принял вице-президент Российской Академии образования Владимир Лаптев. Открыл мероприятие ректор КФУ Ильшат Гафуров с докладом ⁇ Педагогическое образование в Федеральном университете ⁇⁇ Миссии содержания перспективы ⁇ В нем он рассказал о развитии педагогического образования в Казанском университете, структурных изменениях институтов и современных методиках, используемых прям. Обучение. В частности, было озвучено, какие цели реализуются с помощью лицеев, находящихся в структуре университета. Они являются все-таки площадками для апробации новых технологий разрабатывают нашими учеными, которые затем возвращаются назад в университет и внедряются уже в учебный процесс подготовки будущих учителей. Также на заседании были рассмотрены вопросы моделей подготовки педагога, вариативности образовательных программ, единых подходов подготовки по образовательным программам и другие темы педагогического образования. Артем Тупичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. Кустам Миниханов поздравил татарстанцев с днем принятия ислама. В нашем следующем сюжете вы узнаете, насколько судьбоносным для татарского народа стало это событие.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 Казанский федеральный университет совместно с РУСФОНДом дал старт донорской акции, посвященной Дню защиты ДЕТЕЙ, которая отметят уже 1 июня во всем мире. В первый день акции на площадке Института фундаментальной медицины и биологии КФУ прошли лекции, на которой представители КФУ и РУСФОНДА рассказали студентам о том, как стать донором костного мозга. Входя в базу потенциальных доноров костного мозга, человек имеет возможность помочь а, тяжело больным детям и людям в общем. И мы хотим привлечь внимание студентов Казанского федерального университета, так как это молодежь, я думаю, сознательная молодежь. И сотрудники Русфонда приехали в университет, чтобы рассказать об этом направлении». Данная акция продлится два дня. Уже 22 мая студенты Казанского университета смогут стать донорами костного мозга. Вот шесть адресов будет озвучено, по которым инвитро будет принимать потенциальных доноров. Вот когда вы становитесь донором потенциальным, нужно быть уверенным в том, что вы готовы сдать клетки. Поэтому мы предварительно проводим лекции, чтобы рассказать о том, что это такое. Это все очень новое для людей. Да? И нам нужно рассказать, какие методы сбора клеток бывают, сколько времени они занимают и зачем все это нужно. Адель Милова, Владимир Нелюбин, Универ В 1918 году в Елабуге состоялся первый съезд удмуртов. Это историческое событие положило основу государственности этого народа. О том, что происходит в Елабуге сто лет спустя, расскажет Олег Кашин. Елабужский институт Казанского федерального университета отметил круглую дату в своей истории. Ровно сто лет назад, в 1918 году, в стенах института прошел съезд, положивший начало государственности удмуртского народа. А уже в наше время, 18 мая, здесь состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, приуроченная к этому событию. Участниками мероприятия стали около 300 человек. Все они — потомки организаторов первого съезда, государственные деятели, известные ученые. После пленарного заседания работу конференции продолжили 6 67 секции на которых обсуждались вопросы сохранения, развития, дальнейшего изучения и использования историко-культурного наследия удмурского этноса. Олег Ашин, Эльшат Ахмадиев, Айдар Салихов, Универньюз. В КСК КФУ «Уник» состоялся мини-футбольный матч между студентами и выпускниками факультета журналистики Казанского университета. Подробности далее. 19 мая в день печати Республики Татарстан в спортивном зале культурно-спортивного комплекса Уник состоялся мини-футбольный матч между студентами Института социальных философских наук и массовых коммуникаций и выпускниками факультета журналистики Казанского университета. Необходимо отметить, что и сборная выпускников, и дружина нынешних студентов – это кубковая команда. Выпускники брали кубок КФУ в 2013 году, а студенты сделали это в текущем сезоне. Итогом игры стал счет 4-4, и в соответствии с правилами игры футболисты должны были исполнить после послематчевые пенальти. В результате команда студентов факультета журналистики одержала победу над выпускниками. Ребятам и достался кубок высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Адель Шамилова, Диана Паскарь, Роман Полинсков, Универньюз. Ньюс. 21 мая в Казанском федеральном состоялась Ночь открытий. Данное мероприятие имеет формат образовательных интенсивов, а его гости получают возможность стать студентом на одну ночь, узнавая самое интересное из жизни университета. Чем запомнилось данное мероприятие, мы расскажем вам в нашем следующем выпуске. Также в цикл «Ночи науки» в Казанском федеральном университете Пошла и ночь музеев. Самыми яркими моментами акции поделится наш корреспондент.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 Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях, чтобы оставаться в курсе всех событий. До новых встреч!